Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Абхазский вор в законе Чирошония, известный в криминальных кругах как Чирогальский, скончался в Греции в новогоднюю ночь. Причиной смерти стало заболевание раком. В новогоднюю ночь в Греции скончался 56-летний вор в законе Чирошония. По словам источника, причиной смерти криминального генерала стало онкологическое заболевание, сообщает и Апрайм Крейм. Чиро Шония родился в Гали, Абхазии, 25 мая 1965 года. Десять раз был осужден за хулиганство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, бродяжничество и кражи. В марте 1992 года получил статус вора в законе.